И всем здарова, ребят, снова с вами я, Ванек. и это прохождение игры Бэтмена Архам Сити, Потому что Бэтмен Архам Ассал, я честно говоря, не знаю, что там делать надо Но это прохождение игрушки, короче, Бэтмен Архам Сити. И знаете, что требовалось, оказывается, требовалось просто выключить Wi-Fi и включить А так, я не знал, честно говоря, вот реально не знал надо было делать а надо было просто перезапустить его его пал мы там с вами за ну харли сыграли и что сейчас будем делать не ну я знаю сейчас за кого будем играть по идее должны мы за брюсовой сейчас играть за бэтмена ну так посмотрим что проходить сейчас будем прохождение в этом архмистрии, ну потому что игра не новая, а ага, она и не старая, так, стоп, так, забрать добычу уже э, музей архм, так, это этом и Парковая улица, Парковая улица, так, па а, блин, вспомнил, что сейчас будет, сейчас будет очень много смертей, потому что, так, театр Нет. Так. Сверху попробуем. Устранять их поодиночке, попробуем. Попытаемся, короче, ребятки. Устранять их всех по снайперов поодиночке. Парковая улица. Так. Пока. Я должен сделать это вс ⁇ по стылскую. А, понятно. Ты хочешь, чтобы я избавился от этой надоедливой бабы? Верно? Мы согласен. Бля, бля, бля. Так. Нет, тут нужно икс. Так, иксовать. Так, раз, два, три. На кого-то не надо. Потому что... Ну... Так надо снять потому что я знаю что тут много дофига да, таких снайперов а нет, блин так на то, та так тот стоит тут Попробую по... хотя давненько в Assassin's Creed, честно говоря, не играл, но... Попробую... И это, оказывается, будет не Джокера, а на Лики. Ага. Я вообще сюда летел. Ага. Ребят, я вообще сюда летел. Так. Сзади никого нет. Так, тут. А! Иду! Извиняюсь, ребятки, до следующих встреч. В Бэтмене, конечно же. В Бэтмене. Пока, пока. До скорого. Увидимся в следующих сюда. Пэттон, Арн, Сити. Пока, пока.